Всем привет! С вами, как всегда, Маша. В этом видео я хочу рассказать вам о своем мнении об обновлении День рождения на 11 лет Star Stable. Я old игры и за последние пару лет я не видела хороших дней рождения Star Stable. Видела только в далеком прошлом хорошее. Юбилей 10 лет игры был не так хорош. Об этом я записывала видео в прошлом году. Там даже ваша подписчиков мнение в нем. Про девять лет те же. Лучше промолчать. Там даже заняться нечем было. Шарики. Знаете, никто не идет. А я тоже за шариком Анастасий. Парень, я забыл. Лох. Я без шарика. Как сама позвала, сама без шарика Маша, как бы. Самая главная проблема там была в том, что не дали даже код на СК Хотя 10 лет это очень важный день рождения должен быть Но нам дали бесплатную лошадь тогда Сказали некоторые игроки А я им с другими игроками отвечу кто сказал, что мы хотим эту лошадь, что она понравилась всем? Почему нельзя забрать старкоинс за бесплатную лошадь и купить ту, которая нравится? Ладно, это уже не важно, ведь в этом году нам выпустили... Очень крутой день рождения, которого никто не видел несколько лет. Нам дали и коды на Старкоинс, и даже полно одежды с амуницией. Внимание! С максимальными характеристиками. Добавили наконец-то новые квесты, красивая новая одежда в магазине и многое другое. Ребята, я даже не знаю, что можно назвать плохим в этом обновлении. Тем более, эта цифра не 10, а 11. Это даже не хороший день рождения для Star Stable, а великолепный. Вы рады? Лично я? Да. Самое интересное, что нам собираются еще дополнить этот день рождения, а он уже в первый день стал лучшим за последние несколько лет. Свое мнение вы можете оставить в комментариях под видео. Я их всех читаю и нередко отвечаю. А на этом все. Если вам понравилось это видео, то не забудьте поставить ему лайк и подписаться на мой канал. Всем огромное спасибо за просмотр и пока-пока!